Друзья, я всех приветствую на своем канале. Меня зовут Савченко Екатерина, я топ-лидер компании Велови. В бизнесе в этом уже 4,5 года добилась, наверное, самых крутых результатов благодаря системе бизнес на автомате. Ребят, я сегодня в этом коротком видеоролике хочу вам рассказать, как, используя систему бизнес на автомате, на платформе компании Велови можно начать зарабатывать уже от 30 тысяч рублей в неделю. Поверьте мне... Система 100% работает, потому что благодаря этой системе, ребят, я вырастила уже 14 рублевых миллионеров. 12 автомобилей выдано в рамках нашей команды. И эту систему мы придумали вместе с моим мужем Михаилом Каменевым. И система, ребят, работает по принципу «Мы работаем, вы зарабатываете». Мне кажется, для начала, для новичка, ну, звучит, наверное, немножко как бы... Нереально. Но поверьте мне, бизнес на автомате на текущий момент – это единственная система онлайн-рекрутинга, при которой зарабатывает абсолютно любой человек. Самое главное – это внедриться в нашу команду и использовать те инструменты, про которые я сегодня вам буду рассказывать. Ребят, бизнес на автомате – это система быстрого вовлечения новичка без спама, без таргетированной рекламы, без рассылок, построенной на принципах сейчас услышите меня – и искренней личной рекомендации. Да? А, конверсия системы наши, ребят 85%. О чем это говорит? То, что если вы пригласите 10 новичков на наши хотя бы онлайн-вебинары, то 8 человек из них гарантированно в течение месяца скажут вам да и станут партнерами вашей команды. Да? Мы по этой системе работаем уже 4,5 года, и у нас очень-очень высокая конверсия, ребят. С чем это связано? Да, то, что должно было быть автоматизированным, давно стало автоматизированным. Все, что должно быть роботизированным, стало роботизированным. И мы с вами сейчас находимся в той ситуации, когда очень много людей, которые раньше, возможно, даже не верили в индустрию сетевого маркетинга, сейчас стали остро нуждаться в деньгах. И сейчас в эту индустрию приходит огромное количество новичков, людей, которые хотят начать зарабатывать деньги в интернете. И самое главное, они хотят иметь гарантированный стабильный заработок. Да? Смотрите, сетевой маркетинг сейчас разделился на два лагеря. И мы должны с вами принять эти реалии. Два лагеря какие? Это те люди, которые работают на земле, используя систему там, список звонок встречи, и те люди, которые работают в интернете. Да? Уже в первый месяц, как показывает статистика, интернет-предприниматели без опыта работы, новички ребят, которые приходят в эту индустрию и хотят начать развиваться через интернет, да, выходят на доход уже от 50 тысяч рублей. Я вам предлагаю сегодня начать зарабатывать не меньше, чем 30 тысяч рублей, и, возможно, уже за первую неделю. Но есть одно но. Сетевой бизнес онлайн, он точно так же разделился на два лагеря. Да? То есть есть люди, которые хотят заработать, на автоворонках, на рассылках, на автоматизированных системах, да. А есть люди, которые работают создавая свой собственный личный бренд и поверьте мне на вторую часть уходит чуть чуть больше времени чем нежели работать по автоматизированным каким-то системам да? то есть что выбираете вы мы понятное дело сегодня в рамках компании <coughs> и конечно же в рамках нашей команды предлагаем вам максимальный быстрый способ построения бизнеса и самое главное ребят то что неважно на каком уровне э, своего сетевого там, сетевой карьерной лестницы вы находитесь новичок вы гуру там профессионал с э, сетевик среднего уровня, используя вот эти три инструмента, про которые я сегодня вам расскажу, у вас, ребят, сто процентов получится. Да? Смотрите, кому подойдет система бизнес на автомате? В первую очередь, да? А, так как мы с вами строим реальный легальный продуктовый бизнес на создании та, продуктового товарооборота, да, то нам с вами нужно, конечно же, совершать покупки ежемесячные. И если у вас есть стартовый капитал 5000 тысяч рублей, да, то этого вполне достаточно для того, чтобы выйти на свои первые 30 тысяч рублей. Не то чтобы за месяц, возможно, даже за первую неделю. Потому что нужно минимальное количество людей для того, чтобы заработать эти деньги. Так вот, у вас есть 5000 рублей – супер, значит, эта система вам подходит. Дальше. У вас есть 2 часа свободного времени в день. Есть? Супер, система вам подходит. У вас мало времени, и вы технически не подкованы. То есть вы вообще не разбираетесь, что нужно сделать. Поверьте мне, система вам подойдет, потому что мы вас всему научим. Вам больше, чем 14 лет. По правилам работы в компании, контракт можно регистрировать на человека, которому 14 лет и выше. Да? Ну и, конечно, у вас есть огромное желание выйти на доход в млм индустрии в индустрии сетевого маркетинга от 100 тысяч рублей уже в первый месяц. Это тоже, ребят, возможно, никаких ограничений нет. Любые ограничения в этом бизнесе связаны только с тем количеством действий, которые вы будете совершать каждый день. Теперь смотрите, что дает наша система бизнес на автомате. Сейчас прям расслабьтесь и попробуйте вникнуть в эти 13 элементарных пунктов. Первое. Возможность без специальных знаний и технической грамотности начать создавать свой бизнес. Вам не нужно никакие иметь базовые знания, вам нужно просто вовлекать людей в систему бизнес на автомате. Система сама обучит людей и сделает из них профессионалов в этой индустрии. Дальше. Возможность работать удаленно из дома, машины, метро, огорода, я не знаю, дивана – из любой точки мира вы можете работать. Самое главное, что нужен хороший, высокоскоростной интернет. Дальше. Вы получаете гарантированное личное обучение от топ-лидера индустрии. Это я. Я не просто топ-лидер индустрии сетевого маркетинга. Я обучаю сетевиков из других компаний зарабатывать деньги. Я спикер ассамблеи сетевых предпринимателей. Я спикер Digital млм в рамках компании VELAVI. Я создала самую большую команду. Я сегодня приглашаю вас стать частью этой команды. Погнали с вами дальше. Мы ведем с вами новичка от нуля до первых 30 тысяч рублей. Мы помогаем вам заработать 30 тысяч рублей. И дальше, имея пошаговую инструкцию, вы начинаете уже обучать своих новичков, и партнеров пятый пункт отсутствие полная риска до да, сегодня начав бизнес за 5000 рублей вы можете выйти на доходы которые в 3 в 4 раза превышают те деньги которые вы зарабатываете сегодня ну ежемесячно не знаю ходя на работу Занимать какими-то своими обычными делами. Да? Следующий момент – отсутствие инвестиций в продвижение бизнеса. Ребят, э, используя систему «Бизнес на автомате», вы не вложите ни одного рубля в развитие своих Инстаграмов, ВКонтакте, Фейсбука, там, как вы будете продвигаться. Ни одного рубля вы не потратите на рекламу. Седьмой пункт – можно работать без ИП и выводить деньги в любой момент абсолютно без задержек на вашу банковскую карту. Следующий, восьмой пункт. У нас простая схема входа в бизнес, да, и такая же простая схема выхода на первые существенные деньги. Маркетинг-план компании гибридный, да, он платит 56% в сеть, и это самый выгодный, эм, как, как вам сказать, эм, рациональный, сбалансированный маркетинг-план из всех компаний, которых я, в принципе, знаю. А любой сетевой бизнес, ребят, мы с вами понимаем, это обычная просчитанная математическая модель. Вот. И я, как лидер индустрии, могу смело вам сказать, то, что если бы была компания, которая бы платила денег больше и имела более качественные продукты, чем Вилави, ну, наверное, я бы сегодня рассказывала про эту компанию. А сегодня я вам рассказываю именно про Вилави. Поэтому, благодаря просто моему опыту, основываясь на мой опыт, вы можете знаете, как, довериться и поверить в то, что действительно больше денег, чем велови, ни на начальном этапе, ни на среднем, ни на уже на последней ступеньке карьерной лестницы вы не получите. Поэтому велови на текущий момент это самое оптимальное для нас с вами решение для заработка денег, это сто процентов. Девятый момент: вы имеете высокую конверсию и принятие положительного решения ваших потенциальных партнеров, благодаря нашей системе «Бизнес на автомате». Вы привлекаете адекватных и осознанных партнеров в ваш бизнес. Все подряд, понятное дело, не придут. У нас есть определенные такие воронки, которые людей методом естественного отбора будут фильтровать. Да? Те, которые пойдут куда-то дальше, и те, которые останутся с нами. У вас высокая скорость, ребят, построения бизнеса. В какой компании вы можете за неделю заработать 30 тысяч рублей? Я, честно говоря, не знаю. В компании Велове возможно. Гарантированный доход вы получаете уже в первый месяц, если будете работать именно по той системе, по той пошаговой инструкции, которую мы вам дадим в рамках нашей команды и в рамках запуска в бизнес, который я провожу каждое воскресенье для новичков. И самое главное, то, что вы можете выйти на автомобильную программу уже через 4-6 месяцев, активной работы в компании по нашей системе, учитывая, что для этого вам нужно всего лишь два активных партнера в первой линии. Теперь давайте с вами разберемся, какой же у нас с вами маркетинг план и сколько денег вы можете заработать в компании Велови в первый день. Первый месяц, я не знаю, в первый год. А, учитывая то, что мы в рамках этой системы вырастили уже 14-рублевых миллионеров, то, ребят, у нас в команде есть ребята, которые зарабатывают и миллион, и два, и три миллиона рублей в год. А, есть партнеры, которые зарабатывают 200, 300, 400 тысяч, 500 тысяч рублей в месяц. Поэтому, смотрите, а, моя задача сегодня рассказать вам одну простую вещь. Любой сетевой бизнес, ребят, а, ничем не отличается от традиционного бизнеса. Нам с вами нужны какие-то конечные люди, какие-то конечные клиенты для того, чтобы они покупали наши с вами продукты. Да? У нас с вами э, схема работы по системе автосбыт. У нас с вами нет каталогов, мы с вами, не знаю, не кричим в рупор на улицах, давай-давай, налетай, хороший товар. Э, команда «Бизнес на автомате» работает по системе автосбыт. Что это такое? Вы пришли в компанию, зарегистрировались, активировали свой контракт, Купили себе продукт, получили результат, путем искренней рекомендации поделились со своими партнерами. Чтобы понять, какие результаты вы можете получить по здоровью, вы можете обратиться на наш канал в Телеграме. Там мы собрали более 5000 отзывов. Но сегодня у нас с вами вебинар не про продукты компании Вилави. Про продукты вы можете узнать все на наших открытых вебинарах, которые мы проводим еженедельно, ежедневно в рабочие дни. Все анонсы, пожалуйста, спросите у ваших наставников, те, кто дал вам ссылку на этот видеоролик. Теперь смотрите, чтобы заключить партнерство с компанией, у нас есть три пакета на вход. Вы можете выбрать себе абсолютно любой, момент, любой пакет. Здесь все зависит только от вашей скорости желания развиваться в компании. Здесь все зависит от того количества денег, которые вы захотите заработать за, за первый месяц, и как быстро вы хотите начать двигаться по карьерной лестнице. Вот выбор вашего пакета будет зависеть только от этих трех пунктов. Итак, смотрите, для тех людей, кто хочет выйти на доход от 100 тысяч рублей в первый месяц для вас есть пакет «Бизнес». В среднем вместе с доставкой этот пакет стоит 37 500 рублей. Цена средняя, может быть, чуть-чуть меньше. А что вы получаете за бизнес-пакет? Сразу 500 баллов в маркетинг. Да? Это старт карьеры с квалификацией «Бронз» уже 4% по накопительному бонусу. Дальше. Продукции вы получаете на 50 тысяч рублей. Это такой бонус. Платите 37, продукции получаете на 50. Дальше. Бонус наставника, ребята, вы получаете с трех линий. С первой линии всегда от всех первых и повторных покупок у вас идет 800 рублей, со второй линии 200, с третьей линии тоже 200 рублей. И на бизнес-пакете у вас высокая скорость, ребят закрытие квалификации я вам покажу потом следующий слайд и вы поймете в чем разница есть пакет стартап пакет стартап это покупка себе продукта от 100 баллов я рекомендую покупать продукцию от 150 баллов чтобы вам сразу возвращался ваш кэшбэк ваша розница да она у нас составляет от 18 и выше если вы купили на 150 баллов вам доступна розница, как я уже говорила, 18%. Бонус наставника вы получаете с двух линий. С первой линии 800 рублей, со второй линии 200. Третья линия вам как бонус наставника недоступна. Понятное дело, что все остальные выплаты по маркетинг-плану на абсолютно любом пакете доступны. Здесь разница только именно в бонусе наставника. И третий пакет у нас с вами на вход. Это пакет базовый. Это минимальная покупка от 50 баллов, 5000 рублей. Кэшбэк здесь составляет от 6% на собственную личную покупку. И вы здесь получаете бонус наставника, в первую линию, только одну, да, 800 рублей. От всех любых активаций ваших партнеров больше 50 баллов, да. Еще раз говорю, заработать можно абсолютно на любом пакете. Разница, да, только в скорости построения бизнеса, потому что за каждый пакет вы получаете... Разное количество баллов. Чем больше баллов вы получаете за пакет, тем быстрее вы закрываете свои первые лидерские квалификации. Так вот, смотрите, первый вид бонуса, который у нас есть в нашей команде, в компании «Велови», это накопительный бонус. Смотрите, условно, вы пригласили в свой бизнес 10 партнеров абсолютно на любой пакет, с каждого заработали вы по 800 рублей. Стартовый ваш бонус, бонус наставника составил 8 тысяч. И плюс еще, да, так как 10 человек пришли вам на базовый, например, пакет на 5 тысяч рублей, вы еще закрыли карьерную лестницу 500 баллов 4%. То есть вам от вашего объема, который вы сделали, ваш объем там 50 баллов, ваши партнеры зашли там все по 50, там, да, да. А, это 500 баллов, вы получаете еще 4% накопительного бонуса. Да? То есть здесь, развиваясь по карьерной лестнице, эта система доступна в абсолютно любой сетевой компании, вы двигаетесь и получаете свои проценты. 4, 8, 14, 21 все эти квалификации работают по принципу э, математического вычета. Если ваш партнер, допустим, вы находитесь в квалификации сильвер 8%, да, и под вами есть представитель квалификации бронз, то от ваших 8% вычитается его 4%, и вы получаете разницу 4%. И так абсолютно на любых пакетах. Если под вами нет никаких партнеров квалификаций, то вы получаете полностью все 21% с объема, который проходит по вашей ветке. Я думаю, здесь все понятно. Теперь смотрите. Первое квалификация, которая у нас есть в компании, это квалификация один карат. Квалификация очень простая. Да? Смотрите, чтобы стать квалификацией один карат и попасть в бинар, да? маркетинг-план гибридный, у нас есть классика, ступенька, да, и у нас есть бинар. Так вот, чтобы встать в бинар, за первый месяц нужно сделать 3000 баллов суммарно. Да? Со всей своей веткой. Вы, включая объемы вашей ветки. Но подтверждение квалификации один карат на следующий месяц всего лишь 2000 баллов. Все последующие месяцы, ребят, для того, чтобы подтверждать квалификацию один карат и зарабатывать свой 21% от структуры, вам нужно всего лишь делать 2000 баллов. Следующая квалификация, которая есть в компании, это квалификация 2 карата. И в этой квалификации вам уже доступен становится бинарный бонус, здесь он до 72 тысяч рублей, ограничение в зависимости от квалификации. Так вот, чтобы стать квалификацией 2 карата, вам нужно иметь два однокаратника в первой линии. Если вы активно развиваетесь за первый месяц, то вам нужно, чтобы с одной стороны прошло 3000 баллов под вашим человеком и с другой стороны прошло 3000 баллов под вашим человеком. Общий ветки ребят 6 тысяч баллов и тогда вы становитесь квалификации 2 карата как вы понимаете доход квалификации 2 карата может быть где-то в среднем от 35 до где-то по моим подсчетам 110 тысяч рублей ну, я просто не знаю какая у вас будет ширина как вы видите всю карьерную лестницу компании можно пройти всего с двумя активными партнерами в первой линии но так как мы с вами много приглашаем людей в первую линию поэтому Бонус наставника здесь никаким образом не ограничивается. И вы еще бонус наставника можете получать там 100 и стоит 200 тысяч рублей. Даже в этой квалификации все зависит от количества людей, которые у вас есть в первой линии. Да? Следующая квалификация, которая есть в компании, это квалификация Три Карата. И в эту квалификацию очень легко попасть, имея двух активных партнеров в первой линии. Да? Что такое квалификация Три Карата? Ребят, это выход уже на автопрограмму. Если вы закрываете Три Карата за первый месяц то вы в первый месяц квалифицируетесь на автопрограмму. Плюс вам здесь становится доступен бонус развития. В среднем он где-то от 15 до 30 тысяч рублей, в зависимости от повторных покупок вашей ветки, ребят. И здесь бинар у нас с вами – расширяется до 120 тысяч рублей сколько можно зарабатывать квалификации три карата в среднем где-то от 70 до по моим подсчетам 180 тысяч рублей в зависимости от товарооборота. но опять же если у вас широкая первая линия и вы не ограничиваетесь всего двумя партнерами то бонус наставника у вас может быть и 50 и 100 и 200 тысяч рублей то есть без ограничений это важно да? теперь просто покажу вам пример помните я говорила то что выбор вашего стартового пакета зависит на напрямую а, от того количества людей, которые нужно вам для закрытия какой-то определенной квалификации. Так вот, смотрите, у нас есть автомобильная программа Drive Club Вилави», и, как вы поняли, в эту автомобильную программу можно взойти в квалификации, видите, три карата. Два активных партнера в первой линии. Так вот, смотрите, вот здесь вот нарисована у нас с вами схема да, построения людей. Вы... Два партнера у вас в первой линии, да, под ними по два человека. Если правильно выстроить вот эту вот математическую модель бизнес-партнерами, то вам для того, чтобы закрыть квалификацию в первый месяц уже на автопрограмму, нужно всего лишь 24 человека в команде. Видите, 12 человек под одним человеком в вашей первой линии и 12 человек под другим человеком в вашей первой линии. Да? Давайте с вами просто разберемся дальше. Да? Просто если вы приглашаете людей на меньшие пакеты, количество людей просто нужно больше, потому что нужно делать определенный объем, правильно, для того, чтобы закрыть квалификацию. Я хочу вам просто показать пример. Ребят, сколько вы можете заработать денег, будучи на втором пакете, да? не на большом, а просто на втором пакете, на пакете стартап. Итак, у вас 100 баллов, да, и вы приглашаете людей на 50 баллов. Да? На 50 баллов абсолютно легко пригласить человека, он покупает себе прекрасную продукцию для здоровья. Поверьте мне, приходите на наши вебинары по здоровью, наши продуктовые вебинары, вы не останетесь равнодушными 100%. Так вот, смотрите, здесь я рассчитала, это, это абсолютно 100% верный математический просчет, при условии, что вы пригласили себе за месяц, либо за неделю, может быть, даже за день, 6 партнеров на 50 баллов в первую линию. С каждого человека вы зарабатываете по 800 рублей. Итак, с первой линии, с 6 партнеров мы с вами заработали 4800 рублей. Дальше. Ваши шесть партнеров пригласили себе в первую линию точно так же по 6 партнеров. Ребят, я, к сожалению, забыла поменять этот слайд, но уже переписывать не буду. Здесь мы с вами зарабатываем 200 рублей. Видите, дизайнер не поменял. 200 рублей мы с вами зарабатываем с этого уровня. Да? Здесь математически верный просчет. Со второй линии, ребят, мы с вами зарабатываем 7200 рублей. 7200 со второй линии. И плюс нам с вами включается бонус наставника 21%, так как мы с вами сделали больше 2000 баллов. Да? 2000 баллов – это квалификация 1 карат. Итого, ребят, вот с этого объема, да, с 6 партнеров первой линии, с 36 человек во второй линии, да, которые все зашли на 5000, ребят, плюс бонус наставника, мы с вами за месяц зарабатываем 30 тысяч рублей. За месяц, за неделю, за день, как быстро вы сможете построить такую команду, зависит только от количества действий, которые вы будете совершать. Погнали с вами дальше. Смотрите, если мы с вами приглашаем на 100 баллов людей, здесь математика будет чуть-чуть поинтереснее. Да? Опять же, с первой линии 800 рублей, со второй линии мы с вами зарабатываем 200 рублей, плюс бонус наставника у нас с вами, да? 36 тысяч рублей он составил. За месяц мы с вами зарабатываем практически 48 тысяч рублей. Ребята, это практически 50 тысяч. Сколько вы пригласите себе в первую линию? Посчитайте, 10, 15, 20 человек. Все зависит, конечно, от ваших усилий и от того, как активно вы будете приглашать людей на нашу систему, в нашу команду «Бизнес на автомате». Ребята, теперь смотрите, самое главное, как работает наш, наша система. Как я уже говорила, система имеет конверсию 85%. Ребят, 85%. Каким образом работает эта система? Пять вовлекающих вебинаров для ваших новичков в неделю. Один продающий продуктовый вебинар в неделю. Каждую среду в 5 часов по московскому времени мы его проводим. Еженедельное обучение для наших новичков. Да? Следующий очень важный момент. В рамках компании есть еще два инструмента, которые помогут вам строить этот бизнес. Смотрите, как это устроено вы приглашаете своих новичков на наши обучающие онлайн-вебинары по продукту и бизнесу с компанией Вилави. Мы закрываем людей где-то порядка от 70 до 85 процентов на принятие решения. Человек говорит, что делать дальше? Вы даете ему ссылку на наш телеграм-канал, на наш Вилави-бот, чатми, и президент компании Дмитрий Лоевский сам за 30 минут рассказывает вашему новичку все о продуктах, о стратегии, о миссии, какие у нас планы, маркетинг-план, подробно-подробно все, 30 минут человек тратит на изучение этого бота. Этот бот закрывает человека на принятие решения уже в 90%. процентов. Да? Он регистрируется, активирует свой контракт, и после активации контракта вы даете ему ссылку на Бими. Это обучающая платформа, на которой новичок за 1 два дня становится реально профессионалом сетевой индустрии. Там он получает пошаговую инструкцию, что и как нужно делать для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Смотрите, вы новичок, вы сегодня первый раз увидели это видео. Вы пришли на наш вебинар, услышали информацию, вам все понравилось, пошли к боту, президент компании вам все рассказал. Вы приняли решение, зарегистрировались, попали на обучающую платформу, научились. И вы с понедельника, ребят, начинаете вовлекать уже своих новичков в систему. Система работает абсолютно за вас. Вы не будете тратить вообще никакого времени на обучение ваших новичков. Это очень важно. И последнее, ребят, осталось два слайда, я хочу еще раз повторить. Система «Бизнес на автомате» работает по принципу «Мы работаем, вы зарабатываете». Единственное действие, которое вы должны совершать в рамках нашей системы, это приглашать ваших потенциальных партнеров и клиентов на наши вебинары, а мы их уже будем закрывать на сделку и на принятие решения. Хотите попробовать, как это работает? Да? Хотите проверить нашу систему? Ребят, пригла приглашайте и приходите сами своих партнеров на наш первый ознакомительный вебинар. И не забывайте, что заработать свои первые деньги можно уже в первый месяц. Мы за первый месяц работы в компании – Придясь из другой сетевой, с выжженным абсолютно списком, нам никто не верил, заработали, ребят, 180 тысяч рублей. А маркетинг-план еще был старый. Сейчас с обновленным маркетинг-планом, я уверена, что новички могут зарабатывать и 200, и 300, и 400 тысяч рублей уже за первый месяц. Ребят, до встречи в команде. Я надеюсь, видео для вас было полезное. Всем пока-пока.